Часто возникает вопрос, откуда берется энергия Рейки. Она не откуда-то берется, да? то есть это не как вода да, определенная, то есть это энергия, она а, как бы полупроявлена. Есть проявленный мир и мир не проявленный. Вот Она происходит из непроявленного мира, то есть из пространства, да, как из пустоты. Мы, как нашим физическим зрением, мы видим это как пустоту. Но на самом деле вокруг нас находится очень много энергии, да, энергии творения. И вот рейки – это творение Бога, да, это творение Вселенной чтобы из информацию перевести это в энергию то есть это есть определенная да, как информация творения то есть информация переходит в энергию энергия переходит в материю Поэтому рейки нам нужно для того чтобы мы проявляли здесь материю да, то есть органы они у нас материальные материальные мы их можем регенерировать наполнять проявлять при помощи практик рейки мы можем же проявлять материю. Да? То есть при помощи практик рейки информационно мы же можем убирать информацию. То есть это некая информация из, из пространства. То есть можно назвать ее также энергия творения или энергия любви.